И сейчас вот, ну, как бы, знаешь, это очень тонкое чувство, но оно такое вот стабильное какое-то, знаешь. Uh -huh. И невозможно объяснить его. Uh -huh. Но вот мир уже воспринимается непосредственно ума, скажем, да. Он, uh -huh. ну, он все время здесь, он все время что-то там, это, где-то там пытается, что-то там все время контролировать. Вот великий контролер. Ему надо все контролировать. А здесь происходит такое, как бы, все больше и больше отпускаешь. Вот знаешь, происходящие какие-то моменты просто отпускаешь, ну вот оно происходит, и все. Ты в этом нет вот, твоего участия, ты не пытаешься вот это контролировать. Uh -huh. проис... нет такого. Да, uh -huh. оно... Нет, он где-то здесь есть, все равно. Вот знаешь, у меня все-таки впечатление, у меня что-то осталось там, вот еще uh -huh. что-то. Uh -huh. Ум он все время здесь, и как бы эго. Ну, оно есть оно никуда не делается а или... оно никуда и не денется вот но вот как что-то раскрылось знаешь угу. больше в жизни радости больше вот именно оживаешь что ли больше живешь скажем больше жизнь вот то есть если раньше оно как-то ну не знаю я не знаю на самом деле Насколько долго это продержится, возможно, опять откат. Вот, знаешь. Но вот раньше у меня случались инсайды, ну, довольно mm -hmm. как бы, было достаточно количество, но всегда за них цепляешься. Ты все ждешь, что оно вот-вот уйдет, и mm -hmm. в конце концов оно уходит, и ты вот чувствуешь себя как бы подавленным, расстроенным, опять mm -hmm. ищешь его, ищешь, ищешь, цепляешься. Сейчас этого нет, знаешь, вот как бы ты чувствуешь, что это как бы твоя природа, ну, по большому счету, да? Угу. и и даже если оно уйдет ну как ну что а чем беспокоиться то знаешь ну, ну уйдет и уйдет как, вот такое значит отпускание происходит угу. вот нет за что-то угу. вот даже ну, вот в этом есть какое-то вот, ощущение свободы что ли легкости и, знаешь вот вот, такое вот. я угу. не знаю так дальше будет но вот но ну, чисто по ощущениям от во время сеанса и После оно сейчас проявляется все больше и больше ощущение вот освобождения на уровне вот сердца. Да. Не, не сознание там я не могу сказать что-то. Нет, этого наверное все-таки не произошло. Uh -huh. Но вот оно все больше и больше как-то открывается, раскрывается, не знаю как будет дальше. Uh -huh. Вот, ну здорово вообще. Ну смотри, твое сознание тоже расширяется вместе э, с твоим расширением чувственности. Ты сейчас чувствуешь по-другому немножко. Да, все. я понимаю, что мир воспринимается уже как бы не да. последствием ума, а вот более живо, так знаешь, вот более оно такое, ну живое вот оно, угу. Ну, угу. радостно как-то и и, и нечем беспокоиться, знаешь, ну, что вообще париться, знаешь. Ну, жизнь прекрасна. Чего я раньше парился? Вообще-то как-то... Вот ты меня на сеансе четко подловила, когда вот эта серьезность. Ты, конечно, я же вижу, что ты работаешь. Я действительно, понимаешь, себя поймал на то, что я ну, серьезен такой, ага. лежу, это серьезность, это, знаешь, какое-то чувство значимости какой-то, да, да? Да, да, да, и ты тут да, это, да. бац, указала на это, и, блин, ну, так смешно сразу стало. Uh -huh. И вот оно и пошло сразу из сердца, вот это что-то там аж, uh -huh. оно даже, ну, что-то больно даже где-то, знаешь, вот, uh -huh. когда оно пробивается, уж, ну, не, не описать это вот. Uh -huh. А потом вот на облегчение... Вот чувство освобождения. Непонятно от чего освобождение. Ну, Лёха, от своей как... серьезности. Да. Столько, же, столько же копил. Столько... Наверное, Смотри, взрослые люди, это те же самые дети, просто они в другой оболочке, более серьезной. От них более, больше требуется. Они должны там а, деньги зарабатывать, семью обеспечивать, детей воспитывать. Все, этот маленький ребенок внутри тебя, он там уже совсем глубоко вот под всеми этими надо. И он уже не может спокойно улыбаться, как вот как хотелось бы ему как он, вот он ну, сейчас улыбается так тяжело было проявиться вот этому на самом деле ну я прям Представляешь? чувствовал понимаешь вот что-то там вот лежит какой-то камень или что-то вот и как-то ну вот и во время сеанса когда вот уже в этой пустоте находился и как бы и она начала наполняться но все равно он тут тебе говорит то, ты знаешь, ну что-то не то, да не может быть так, все просто, ну это все неправда, это не так, Вот у ну, меня это, нет, это ну, и, понимаешь, я как бы сам смотрю, ну, про, ну, я вот уже не пойму, кто я и что, и вот когда я говорила, там, угу. высшему я, чтобы, ну, ну, как бы начал. А, да, да, да, да. да. А я не пойму, на самом деле, кто я и что, как бы, если я сейчас начну говорить, то, а это, как бы, это наверное, у... и выше. И что-то я вообще, и тут ум еще мне говорит, да что это фигня какая это не может быть так просто. Вот. И, и действительно, ну, неужели это так все просто, знаешь? И, ну вот где-то я, видимо, вот тут стопор какой-то все-таки был в конце. Uh -huh, вот, uh -huh. это, это, это нормально, потому то, что, э, когда ты расслаблен абсолютно, и уму не за что цепляться, он вот цепляется за твои мысли, он тебя как бы вот этими вопросами хочет увести, ну то есть он да, м -м, да. под сомнение ставит чувствуешь да. ли ты на самом деле, а хотя а это ты реальность, чувствуешь? да, да, вот он тебе, ну, вот, блин, сильный все-таки в нем, ум и сила ты это одно и то же, в тебе есть и э, личность, которая обрамлена умом, да, ум это неотъемлемая часть человека, не от ума, нет мозгов ты не живешь, ты все мертвец но в тебе есть еще и другая часть тебя более глубокая чувственность вот это она вот она такая а... тонкая слушай да это такая. и есть такая вещь. тонкая ее заметить в жизни невозможно просто вот я сейчас я ее все время чувствую вот внутри где-то вот да и она не то что внутри она не сказать что внутри она и снаружи как-то она есть слов короче вот она есть и все и она реально и ну это никак не выразить и я не знаю даже, что это как это, и... и у меня все больше такое, я больше непонимания вообще как по жизни происходит какого-то. Если mm -hmm. вот раньше он все время, ну как бы, ты пытаешься все понять, вот он все контролирует, mm -hmm. то сейчас как-то больше даже непонимания какое то вот, ну просто, ну жизнь происходит и все, ну как-то yeah. нет этого, знаешь, вот и легко вот этого, знаешь, yeah. вот. нет вот этого навязчивого контроль или не знаю как да, да, да. Вот вроде ум есть но он как-то ну, не знаю не, не навязывает он тебе да. этих мнений каких-то может и навязывает пытается что-то болтает но ну, вот... уже не особо интерес не особо ты не да, как в это, нет, да нет вот этой значимости его знаешь да. такой монументальный такой что угу. ты прям ну что он не скажет и ты а ну это же проблема такая а сейчас... А сейчас смотришь, что ну какая проблема то где она это? Это смешно и... Ну, не знаю, я... Ну, вот да. да, вот. Не знаю, понимаешь? Уже ну, Все больше не, не, не понимая, не знания какого-то. Вот, ну, происходит. А что париться? А что там пытаться понять вообще? Ну, потому что если ты начинаешь это понимать, пытаешься понять умом, это становится частью ума. Проблема сразу... возникает... Все, это да. Это уже часть ума. Когда ты не пытаешься это понять, это вот часть чего-то большего, ты это чувствуешь. Самое главное, что это ты это чувствуешь, это в тебе Вот есть. да, и оно временами бывает, как бы засыпает, вот утром сегодня проснулся, так как-то что-то ну, нет его вроде, да. Угу. Спал там, пошел. Ну нет и нет, ладно, думал Ну, что Это потихоньку бац-бац-бац, как бы это, и пробуждается, и вот, бац оно, вот оно опять. и Фу, класс. Да, э, могу сказать, когда у меня э, произошел вот этот инсайт, да, я не скажу, что, да, у меня там было несколько лет, прям. Подряд у меня такое восторженное состояние всегда на пике. Но потом это состояние, оно стихло. Я понимала, я осознавала, что оно во мне присутствует. и Оно проявлялось тогда, когда мне прям, ну, очень хорошо, прям, ну, вот классное сердце раскрывается. Опять то же самое состояние. То есть я хочу сказать о том, что оно может быть непостоянное, но оно присутствует всегда в тебе. Ну да, вот оно все время есть. Да. Да, ты только, пока, пока, на пока, этом, ты, ты только обратил на это внимание, и хоп, оно опять в тебе есть. Если вдруг его нету, и просто тишина, ну пусть будет эта тишина. Это же все одно проблемы. и то же, только разные грани, да, нет проблем. Да, серьезно. ну вот даже вот, ну, да, не чувствую, что я говорю, вот нет цепляния. Да. Ну нет и нет, ну вроде бы. Ну что, ну, это проблема? Ну хорошо. Mm -hmm. mm -hmm. Как-то прям удивительно. <связывая> Удивительно, что это естественный процесс. Удивительно, да. оно настолько естественное и просто. И... Думаешь, вообще... А он говорит, а то ли это вообще? И, как бы, и что а при... это такое? Это... При... Ну, на самом деле, я не могу сказать, что это просветление. то просветление. Ну, не знаю, вообще как бы... Угу. Ну Наверное, на уровне сознания не произошло такого просветления. Там Кто я так, на самом деле, до конца ну, не принял вот эту... Не осознал, что это... <связывая> <связывая> Хорошо, так, да. Не произошло. Mm -hmm. Но, ну, ну и ладно, ну. Ну, и хорошо. Я вот честно скажу, вот самим собой, честно, ну, как бы, то ли у меня понятие, там, что такое просветление, да. У меня были определенные представления. Но я четко могу сказать, что это не просветление. Ну, я. Ну, это не просветление. Я не хорошо. знаю, как это. Хорошо, хорошо. Он говорит, что это просветление. Там ну это ну, мне смешно просто. Мне это вообще кажется, наверное, так сложно. А, да, да, вот, да, ну, да. хотя вот то, что было, это так все просто. Наверное, это не может быть. Это не может быть такого. Да, и быть счастливым человеком не может. Он может быть только тогда, если он что-то делает активно, тяжело идет по пути, по своей жизни, тогда он может приобрести счастье, а так нет. Ну, вот на самом деле, ну, не знаю, счастье, наверное, вот это легкость и какая-то свобода, ну просто комфорт такой вот именно, ты чувствуешь себя как дома, знаешь. Нет. Да, уютно, Тут да. В властях mm -hmm. ты, допустим, да, в властях ты как-то дискомфорт дискомфорте, надо казаться каким-то вот, а сейчас, ну, а что это? Что казаться каким-то там? Ну ты такой какой то есть, ну. Да, да. Изображение mm -hmm. себе Ну все как-то, вот mm -hmm. там какая-то вот простота такая. Вот, вот, mm -hmm. настолько простота, вот, ну... Вообще очень просто все. А скажи, а твои домашние близкие заметили? Нужен говорили. Мама, пока молчит. Ребенок, ну он всегда мне такой очень душевный мальчик. Всегда там каждый день все говорит, что я папа, я тебя люблю, мама я тебя люблю. Мне сейчас это отзывается, так знаешь. обнимаю его мне так. Прям mm -hmm. хорошо Нет, с Женой, ну не знаю, в всяком случае, ну, вот ситуация недавно. Ну они с девчонками собираются там, типа перед новогодом. Компромиссчик. Ну, да, типа. Девишник мы это называем. Вот и довольно она поздно пришла, так скажем, на веселье такая. Хотя вначале там переживал как бы время и все, но в какой Хотя, ну, не было там. Проблемы в этом не видели. Uh -huh. Но в какой-то момент он перед тем, uh -huh. как она начал мне о том говорить, что надо же как-то поговорить серьезно. Ну, что это такое, как бы все это... А потом я в сердце заглядываю, а там, кроме любви и благодарности, ничего и нету. Ну, какие проблемы вообще? Ну, пришла, я ее с радостью. Ну, погуляла, конечно. Мы ну, посидели, пообщали, она была удивлена. Я говорит, думала, что, наверное... Ты ругать будешь ее, да, да? как строгий папа а тут... такой. А тут, вообще совершенно другой. Ну, здорово. ну Это все здорово. Замечательно, знаешь. Ночью ну, что, какие проблемы. Ну, хорошо. Да. Да, свободу э, ну, в отношениях важна свобода, давать проявляться в свободе и своему партнеру, это очень важно, <с очень важно. Я так как она с детьми сидит, ты тоже, да, понимаешь, что... она удивлена была. Да, наверное, да, наверное, удивлена. Ну, здорово, я очень рада твоим изменениям. И все равно я записала парочку вопросиков которые можно будет проработать в следующем сеансе. И я вот хотела как раз с тобой поговорить по поводу дня, когда тебе удобно. Что сейчас происходит? Покой. Да. Тишина. Ничего нет. Где же тот, кто искал самого себя, чтобы познакомиться? А? Никого нет. Это невероятно легко. Никаких трудностей. Теперь посмотри с этой улыбкой на иллюзию просветления. Куда стремиться? Ведь это есть все в тебе. наполняясь <звы> этими переживаниями, вдыхай их полной грудью. Вдыхай это с каждым вдохом. И пусть то, что мешало этому проявлять, выдыхается с каждым выдохом. Нет никаких преград. Легко. Вообще, даже не надо лопатой копать, ничего. Вот это и есть ты. Легкость. Восприятие самого себя. Вообще никаких понятий, ничего нет. Нет ничего. Вознакомься <sowie> <Это innocent> <messages> с собой. Хорошо, пусть проходит процесс. Это так просто. Да, не надо перспективы таскать. Ничего нет. Ничего нет. И все Тру. так полно. Люди не осознают, что могут выкинуть из своей жизни абсолютно <свят> все. В любой момент. Слушай, это так и полно, и пусто. <свят> ничего нет. Да. Да. Ничего тут просветляться. Кому просветляться? Не знаю. Ты мне скажи, это ты собрался просветляться. Чего Кто? ты то не, Я ты не, не того. Кто здесь? Чего то говоришь, не доработали в прошлый раз. Знаешь, это такое просветление. Так, никого нет вообще. А что есть? Я не понимаю. Ничего праздник. нет. Это волшебно. Фу. Это есть до всего. Это не слова. Вообще никаких понятий. Ничего не понимаю. Вообще. Так как это ничем не затронуто. Да. И смех, и плачем, и смехом. А пусть проявляется, это прекрасно. С нами сейчас с собой. Это Это я. Кто я? Кто ты? Я не знаю. Даже я никто. Это не что. Это никто. Это не что. Это просто слова. Ничто. Да. Просто способ выразить, намекнуть да, на слушай. то, что ты можешь ощущать. Ах. Слушай, оно и есть, и нету. Да. И, и чувствую, и не чувствую, и границ между мной и телом. Да. Их, их нету. И ну, оно есть, и нет его. Да. И меня нет и, и есть, и, и ничего не понимаю. А Я что есть? не понимаю. А <сас> что есть вообще? Это простота и легко так. Mm -hmm. А что заморачиваться? Кто есть? Какая разница? Кто не есть? Знаю. Не, не, не, не знаю. <спас> это есть оно одно, что ли? Это не, не думай, просто а чувствуй. Одно, это одно. Это одно. Mm -hmm. <свист> Молодец, пусть выходит, проявляя все эмоции. Она сейчас думал, наверно. <свеч> а ты это а ее. Ой. Полюби Ой, лучиками. Слушай, <свят> <свят> да, как, как это прекрасно. <свят> Ты это ее потом обними. Я ничего не она... <свят> понимаю. Люблю так. Ой, сколько в этом любви. Да. <свят> это любит меня. Такая да. Люб... да. Это не, не то, что я понимал под любовью. Нет, это... это, да. это другое. Это не <свят> то, <свят> то, что... Это, это не слова. Это... То я не знаю, как это сказать. Все правильно. Просто чувствую, наполняюсь этими это, чувствами. Ух ты. Слушай, как классно. Вот. И скажи мне. Какая полная... Куда возвращаться можно? чего нет вообще. Да. Ни тебя, ни меня, ничего нету вообще, это одно целое. Одно, только разные проявления. Фух, он все равно щебечет, что-то Слушай, что тут можно добавить или убавить? Не знаю, ты мне скажи. Как это можно усовершенствовать? Они просветлители, я не знаю. Не знаю. Что? Что ж, какая чушь вообще? Какой нахрен просветление? Такая чушь, боже мой. Да. Это всегда здесь. Всегда здесь. Это было. И будет. И вообще это... Трудно понять, это, тут нет времени вообще, это как это вечность что ли? Да, нет границ восприятия. Просто вот есть и все, вот. я есть или не, я вот просто есть и все. Да. Как пелена какая-то спала, вот. вот такое как вот раскрылась, высвободилась. Прям не может быть. Нет, не может. Не Но может оно есть. Это это... Ну не, он сейчас молчит вообще. В общем, жизнь это все всегда с нами. Да. Можно? Да. Что мы ищем вообще? Зачем мы что-то ищем? Это всегда с нами. Вот у каждого есть свой путь, чтобы с этим познакомиться. Ты же стеснялся проявлять? Я это? стеснялся, да. Ссылка да. проявлять это. Вот не правда? я знаю, что я не вижу, что ли. Ну, что-то с детства нас ограничивали, вот запихнули это все. Ну да. Какой сорт просто. Соглашусь с тобой. Это так прекрасно. Зачем мы так себе сдерживаем? Прошлого не будущего. Весь багаж прошлого накопленный. Нет его. Да, его можно сбросить в любой момент груз таскаешь его с собой угу. И еще и другим показываешь Давай, говоришь, что и это мне. что это легко я тащу, да, столько да. прожил и... это легко если тяжело наоборот ты гордишься. да да да подмена понятий какое как мне тяжело как или как мне плохо. мы любим так себя знаешь вот как это слово Жа это жалость. Жалеть, да? Жалеть, да? даже, даже это нравится. Ну, конечно. Даже... Кому нравится то? Ну. Появление эго. Ну, да. Чувство собственной важности нравится это. Ой, капец, слушай, блин. это напыщенность такая, вот. о, да. ой блин, юпсель, а это ж меньше меньше, вот. ну Иисус говорил о богатых людях, это как угольная ушка там верблюда пролезть, mm -hmm. а это вот как я вижу гордыня, вот эта гордость, это напыщенность, эта. Важно да? самого себя, да? А да, это как верблюда угольная ушка, это это нереально вообще. Mm -hmm. Пока ты это не сбросишь, блин. Да, это вот действительно, вот это важность, это как стена какая-то между. Вот. Mm -hmm. Сейчас нету этого ничего никаких стен, ничего вообще что за глупость. Ее и не было, слушай, по большому счету. Mm -hmm. Да, это иллюзия. Да. Слушай, я сейчас такие мудрые вещи говорю. Это смешно просто. Блин. Я пойду с отцангой сейчас проводить. Ой, блин, слушай. Ой, не могу. Твой лучший санцанг ну, будет это проявлять. Это все через тебя и все. Супец. Угу. Такая... Тотальность такая вот, неизбежность. Вот. Да. Поздравляю. Это реальность. Угу. Все остальное иллюзия, слушай. Да, все остальное иллюзия. Какие-то рамочки придуманные кем-то. Посмотри в эти рамочки, и этих рамочек нет. Это да, кем-то придумано. Вообще ничего нет. Да? Я так понимаю, из этого всего рождается, да? Да. <звы> это и есть. Этот ноль. Это пустота начала всего. Да, слушай правильно. Ноль. Вообще, абсолютно. <къем> абсолютно. Да. Но опять это... Это все равно как концепция. И это не то все равно. вот Ну, любит за концепцию, цепляться сразу. Да, чтобы Ис -искать объяснить. Себе, да, искать себе опору. Опереться. Да, да. да. Надо как-то обрамить слова. Да, Что-то это концептуализировать в рамочку и на все это, в я прям такими же словами говорила Слушай, да И потом это смотреть и радоваться Что ты познала Я познал, я знаю Классно Классно, да, вот оно И всем хвалиться показывать это. А это вообще нельзя познать Вообще, слушай Умом непостижимо так это вообще через я сейчас смотрю ну кто смотрит да это просто как тайна какая-то все вот никаких определений тайна да, ну и тайна это отбросить надо глаза открываю да да открываю я, может, какая разница да. ой фу ну вот. просмеялась я с тобой проплакалась <свечу> тоже Обзушилась. слушай да и слезы и смех сразу <свечу> <свечу> накатила <свечу> да ну и такой класс ты когда освобождаешься от этих от этого, всего, <свечу> хлама этого хлама да. от своих камешков Накопленных важных. Слушай, я теперь какой-то бездельник вообще. Ну да. Ну, раньше я почувствовал, наверное, угрызение совести по этому поводу. За то, что это легко и естественно. Да. Я какой кайф бездельничать вообще. Даже, я думаю, что-то и начну делать, я буду бездельничать, что ли. Ну, конечно. Ну, да, вот после первого сеанса у ну, меня постепенно это как-то все угу. проявлялось. Да. Но я уже вот, перед этим сеансом, я уже какие-то вещи догонял, начал догонять. Мне уже было пофиг все, честно. Ну просто а -а -а. вот где-то что-то все равно, ну, ну да, ты что там сказал, я же записала там, что что-то не дошел. не, не, не догнал. С... Не догнал, да. Где-то у меня записан. Не понимаешь, кто ты, и что просветление, ты знаешь точно, что это, но это не то.